Здравствуйте, с вами канал Lemki.ru, и это обзор на электронный саксофон Roland AE-10, инструмент нового поколения. Электронный саксофон, он же аэрофон Roland AE-10, это цифровой духовой инструмент со встроенными тембрами весом 695 грамм из аппликатуры, как у традиционного саксофона. Инструмент оснащен отверстием для конденсата, слотом под батарейки, глиссандой ручкой, переключателем тембров, LCD-дисплеем и кнопками переключения октав. В нижней части расположены вход под наушники, вход для подключения в линию, а также один из трех динамиков. С другой стороны USB-разъем для подключения к компьютеру, чуть выше разъем для питания. Помимо питания от провода, саксофон может работать от 6 пальчиков батареи. Мундштук чувствителен к силе подачи воздуха благодаря специальному датчику и тресте, что позволяет управлять громкостью, высотой звука, а также атакой. Инструмент выполнен в двух цветах – белый и черный. Поставляется саксофон в удобном, мягком, но надежном кофре в комплекте с адаптером и гайтаном. В обзоре мне поможет Алена Черных. Итак, Алена, как тебе саксофон? Ну, на самом деле, очень интересная модель, и я думаю, что она отлично подойдет любителям электроники, тем, кто любит экспериментировать с музыкой, однако нужно понимать, что это не электронный прототип саксофона, это именно такой некий синтезатор звуков, который по аппликатуре совершенно идентичен саксофону. И, что очень приятно и необычно для электронных саксофонов, он имеет трость, которая так же, как на обычном акустическом инструменте, отзывается на силу подачи дыхания, на вибрато. Очень интересная особенность, что у саксофона 4 октавных клапана. Это очень удобно, ты можешь манипулировать вообще любыми диапазонами. Интересная штука тоже, примочка в виде... Клапаны, на который делают вибрации в разные стороны, очень круто звучит Blizzard. на, да, на дисторшней гитаре и на разных вообще сэмплах. И м, очень удобно, что есть специальный кабель, который можно подключать, с помощью которого можно делать подключение к ноутбуку, да, USB, и играть вообще совершенно разными звуками. А, ну и, конечно, предусмотрено все вплоть до того, что если присутствует трость, то, соответственно, есть конденсат. Конденсат, который стекает, полностью штуку собирает специальная резинка, тоже очень удобно. И есть специальное отверстие, которое позволяет конденсату уходить так незаметненько. И очень удобно, что он может работать на батарейках. Здорово. Спасибо большое, Алена. Это был обзор на электронный саксофон Roland AE-10. Подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!